Что касается миопического астигматизма близорукого астигматизма то он отлично корректируется с помощью методики smile гораздо лучше чем с помощью других методов коррекции при необходимости у нас есть возможность сделать разметку оси что повышает еще повышает точность этого метода Поэтому, когда вы выбираете клинику, в которой вы будете делать коррекцию, вы обязательно должны обратить внимание на опыт хирурга, на его умение управлять лазером, на его знание номограмм, на знание технологии и его хирургические навыки.